Проблемы в местах лишения свободы остались, эти проблемы многие из них носят такой при нынешнем законодательном регулировании неустранимый характер. В колониях, тюрьмах и СИЗО Беларуси содержалось 33 400 человек. Мы всегда говорим о том, что эта цифра не отражает полного, не дает полного представления о количестве лишенных свободы в Беларуси, потому что в белорусских ЛТП в заключении содержится 6800 граждан, не совершавших преступления. В строительственных учреждениях регулярно фиксируются случаи жестокого обращения, параллельно мы говорим о том, что медицинское обеспечение заключенных неудовлетворительное. Все, все это в совокупности приводит зачастую к смерти заключенных, к гибели заключенных. Когда нас перевели в Жодино, в камерах совершенно не было отопления. И несколько дней мы ну, постоянно как бы, находились как бы, в куртках, во всей одежде, которая у нас была, спали в этой, как бы одежде, в куртках, в обуви, а, вот. и, и понятно, что находившись там, мы все равно как бы, писали какие-то жалобы а, на имя начальника как бы, ИВС, но ну, а, когда ты находишься там, у тебя не так много возможностей сообщить ту информацию, которая у тебя есть, сказать о каких-то нарушениях своих как бы, прав, интересов, которые как бы, ты видишь там и наблюдаешь. И нам просто говорили, что отопление в ВВС Жодина. Ну, нету, потому что э, это решение города, мы отдельно не можем включить как бы, вам отопление, подождите. Ну и при этом всем одна из сокамерниц освободилась как бы раньше, и она дала ряд интервью э, СМИ, и буквально через день включили ВВС Жодино, как бы, отопление. Мы обращались в Национальный центр законодательства и правовых исследований при президенте и просили, э, скажем так, внести изменения в э, закон об обращении граждан и юридических лиц, и внести понятие правозащитника. То есть человек, который обращается не от своего, от своего имени, но в защиту прав и интересов кого-то. Ну, естественно, нам было отказано. Очень сложно от имени правозащитников обращаться в отношении, в отношении кого-то. И тут вот правильно Павел, Павел заметил, как мы, как мы можем это сделать. Что касается уголовного преследования, то у нас есть несколько кейсов, по которым мы сейчас работаем. Первый кейс это. Невозможность ознакомиться с материалами дела даже представителя в Следственном комитете кейса по материалов проверки по пыткам законного представителя с оформленной доверенностью, установленной законом, Следственный комитет отказывает в принципе ознакомлениях с материалами дела. И тут пробел в законодательстве. Законодательством не предусмотрена такая возможность ознакомления с материалами проверки законного представителя. Пытки, жестокое обра... обращение, не или некачественное наказание медицинской помощи, применение администрации колонии от неугодным осужденным, надуманных взысками, отсутствие страхования жизни осужденных, председатель применение условно-досрочного освобождения, замены на более мягкое, к осужденным, рабский труд, все это для системы исполнения наказания является нормой. Все жалобы осужденных родственников на нарушение их прав в МВД или ДНР рассматривается в пользу администрации мест лишения свободы. Такую же позицию занимает и Генеральная прокуратура, которая формально проводит проверки по жалобам осужденных и их родственников. И никогда не находит нарушения законодательства со стороны администрации. А так называемых жалобщиков ждут надуманные взыскания, затем ШИЗО, где могут применены пытки. Те, кто не прекращает расставить свои права, направляют в помещение камерного типа, а затем в тюрьму. Более того, при применении взысканий к осужденному могут задействовать других осужденных. Я хотел вообще начать с того, что вот мы в основном, как бы так, обществу больше известно о всяких проблемах с условиями содержания, с нечеловеческими процедурами в местах лишения свободы в отношении политических активистов, в отношении вот категории людей, которые как бы больше на слуху. Но вернемся к тем цифрам тюремного населения, которое озвучивал Павел. Понятно, что десятки или сотни людей, которые прошли политическим мотивом – это капля в море по сравнению с, тем, с теми проблемами или с тем количеством проблем, да, которая, с которыми сталкиваются остальные люди. И, конечно, э -э, эта система требует большего общественного внимания, общественного участия общественного контроля в том числе, поскольку это всего для общества. Мы старались, чтобы сегодняшнее наше общение было таким неформальным. Возможно, у нас что-то получилось. Если у... Я обращаюсь уже к журналистам. Если